Но реальность, я скажу такую вещь, что если для вас то направление, которое вы сейчас запускаете, это хобби, это игра, то, конечно, тратить время на системность не нужно. Но, но получить удовольствие просто от этого хобби. Если вы играете в долгу, если вы хотите построить систему, которая будет удовлетворять вас самореализацией, созиданием, зарабатыванием денег… Расширением вашей команды, то вы должны понимать, что два принципа: вот масштабирование, делегирование. Они должны войти в ваше сознание, в ваше ДНК в вашего бизнеса. Каждый раз, когда берете задачу, думаете как буду масштабировать, как буду потом ее на другие филиалы э, распространять. Каждый раз, когда берете задачу, себе думайте, как я буду ее делегировать, как будут мои сотрудники ее делегировать. Казалось бы, у вас всего два сотрудника, о каком делегировании особом там можно говорить, о каком масштабировании, когда ни о, никаких филиалов в перспективе не видится. Но просто это простое упражнение как буду делегировать, как буду масштабировать, если вы постоянно у вас мозг начинает перестраиваться он начинает уже заранее избавлять вас от мелких огрехов и текущий результат ваш растет ну и конечно на выходе когда вы наконец нащупаете правильный продукт правильно вы начнете продавать будете получать обратную связь от рынка деньгами вы очень быстро сможете расти потому что принцип этот заложили уже в сознании своего бизнеса на самом старте